Всем здрасте, кто смотрит этот, этот канал. С вами я, Иршат Хозлыев. Это, это канал Дэви. Всем привет, всем здравствуйте, с, -с, -с, -с. с вами я Ишат Василов, это канал Дэви, сегодня хотела обратиться к подписчикам, а, всем привет ребята, с вами я Ишат Василов, это канал Дэви, вот. я снял сегодня три видео, это четвертое видео, Три видео это я снял еще год назад, решил вас ты чуток?